О, валютный рынок, Форекс. Вот именно валютный рынок мы с вами рассмотрим чуть подробнее, поскольку это ну, удобнейший инструмент сейчас. И даже э, те люди, которые нас с нами торгуют и на московской бирже, признают это и говорят, что, блин, ну это прям мега удобно. Особенно шоку культурно случается у людей. А что можно сделать, открывать и туда, и в одну, и в другую сторону? Как это на московской бирже? Это невозможно. Валютный рынок – это телекоммуникационные сеть, связывающие все банки мира и априори понятно что если все банки мира связываются то э, это телекоммуникационная сеть круглосуточно поскольку захватывают все часовые пояса Четыре торговые сессии американская тихоокеанская азиатская европейская сменяющиеся сменяющие одну одна другую и даже есть момент наложения одной сессии двухчасовой момент двухчасового наложения одной сессии на другую. Если вы жаворонок, то пожалуйста, вы можете захватить еще немножко азиатской сессии и начать торговать по европейской. Любите просыпаться днем? Чуть-чуть еще можно поспать и откроется Америка. Да, то есть, пожалуйста, можно можете выбирать. Те инструменты, те валюты, которые только вам заблагорассудятся. Валютных инструментов их огромное множество. Их очень много. Основные терминалы торговые предоставляют возможность торговать как по базовым валютным парам, так и уникальным кросс-курсам. Недавно мы по сигналам закрывали по мексиканскому песо сделки на продажу. Что еще? Ранд. А, южноафриканский. южноафриканский ранд. Венгерский фарит. Я таких валют дальше э, не использовал бы, и если бы не приходили сигналы, я бы, наверное, этого и не делал бы совершенно. То есть любые инструменты, которые э, только вы захотите, они вам доступны. Но на, э, э, на валютном рынке торгуются не просто отдельно взятые валюты, ну это невозможно, а соотношение одной валюты к другой. Да? Если... И вот это соотношение... Называется котировка. Да? Вот когда я пишу USD, рубль. Это котировка или нет? Да. Нет, это, это валютная пара просто. Чего не хватает для котировки? Цифры. Цифры. Сколько сейчас дают за американский доллар? 64 почти, да, 63 там. Ну, допустим, давайте округлим. 64, да? 64. Окей. Okay. Вот эта котировка. Когда есть э, валютная пара, да, то есть здесь есть базовая валюта, котируемая, и есть цифра, отображаемая, отображающая отношение одной валюты к другой. Давайте разберемся, какие существуют котировки. Существуют котировки прямые, вот это вот у нас прямая котировка, соответственно, где доллар американский стоит на первом месте. Традиционно считаются прямые котировки там, где американский доллар на первом месте. Обратные котировки, если мы говорим с вами о паре евро-доллар, что в момент времени по паре евро-доллар за 1 евро дают, там доллар, там, допустим, 3 цента. Да? Котировка вот такая. И есть еще кросс-курсы. Да? Кросс-курсы, когда нет в котировке валютной валюты американского доллара, да? ну, например, фунт-иен, это кросс-курс. Когда вы приходите в банк или просто открываете свой интернет-банк с телефона, вы можете там, прям там, поменять валюты. Обычно, да, сейчас банки предоставляют эту возможность. Есть что, цена покупки и цена продажи. Психиатр. Есть цена покупки и цена продажи. И обычно в интернет-банке она составляет там разница, может быть, рубль или два, в зависимости от банка. И здесь на валютном рынке тоже есть цены покупки и цены продажи. Цена покупки называется ask, а цена продажи bid. Ask цена спроса, ask спрашивает, да. Бит, цена, предложение, запомните бит, вот серенькая линия в торговом терминале, которая у вас бегает, это всегда бит, не путайтесь. А красненькая дополнительная, которую вы можете в торговом терминале добавить, это ASK. Хорошо, если мы сейчас откроем там валютную пару, 13 наверное. Так, какая у нас сейчас котировка по паре евро доллар примерно? 1,240. 1,240, да? 1, уже написал да? заглядываю будущее да? предположим что у нас цена покупки цена цена по паре евро доллар 1 240 друзья 2, 4, 3, то всегда цена а будет немножко выше до да? цена as будет 1 допустим4020 то и у нас появляется какая-то разница. Вот эта разница. А как называется эта разница? Спред. Спред. Да, спред это по сути и есть комиссия брокеру, которую вы отдаете, когда совершаете сделку. Если вы открыли сделку, у вас сразу маленький минусик получается. Потому что спред уже с вас взяли. И нужно, чтобы перекрыть спред, просто чтобы цена пошла в том направлении, в которые вы спрогнозировали открыли сделку если байт наверх если sell, то вниз спред спред это разница между ценой покупки и ценой продажи хорошо спред выражается вот в этих вот единицах а как называются эти единицы пункт все верно и можем ввести определение пункта пункт это минимальное изменение цены один пункт это минимальное изменение цены. И всегда пункт считается по последнему знаку. По последнему знаку. Знаете, некоторые там говорят, ой, слушайте, а, а сколько это в пипсах, а сколько это в пунктах. Да? На самом деле это одно и то же. Нужно понимать, что вас будет интересовать именно минимальное изменение цены да, для расчета риск менеджмента, управления рисками и так, далее, и так далее. Так, ну что ж, давайте посмотрим с вами, как происходит технически покупка валюты, да, и ну, физически, да, на какой-нибудь примере. Евгения, подскажи мне, пожалуйста, какая сейчас по фунту долларов котировка. Хочется мне эту валютную пару взять. Ну, а, насколько я помню, был 1,29 с копейками. Допустим. Посмотрим 29. Так, смотрите. А, у нас, нам потребуется оси координат. Внизу у нас будет время, тайм. А наверху будет у нас цена, прайс. И возьмем мы валютную пару фунт доллар. Фунт доллар. Обратная котировка. И котировка, предположим, у нас будет 1,2930. Да, как я говорил, мы будем рассматривать на этом интенсиве в том числе базовые вещи. Для тех, кто вообще никогда с этим не сталкивался, вот это прекрасная возможность для себя получить вот эту ценнейшую информацию. 1,2930. Ну и предположим, что Тереза Мэй говорит нам, что не будем ждать июня выхода из Брексита, выходим завтра. И на этом фоне фунт, что будет делать, как вы думаете? Конечно, да, всегда противостояние с крупнейшими валютами, экономики, оно всегда выливается в удешевление этой валюты. Ну и мы думаем, ага, хорошо, но раз фунт будет падать, нам-то что делать? Покупать, продавать? вот тут логика сразу же пока дорого если будет падать дорого это высоко вот я сейчас вам простых таких понятиях дорого это высоко если будет падать пока высоко надо брать да потому что потом будет низко вот и сейчас мы ведем такой момент ребята когда мы зарабатываем прибыль вот тут а убыль как мы на своем жаргоне называем это, да? она всегда здесь то есть, когда мы зарабатываем, мы рассчитываем на то, что цена упадет. Окей, мы говорим брокеру продать. Потом, э, проходит какое-то время, Трамп позвонил Терезе Мейт, говорит, а, что ты уже старый делаешь. Не надо мне пока нам мы же так не договаривались. А уже цена 1.28, там 3.0. Она говорит, сам ты старый. Говорит, ну ладно, будет по-твоему. Все, тормозим. Объявляет, что нет, все-таки в июне выйдем. А цена успела уже, что сделать? Упасть, а мы увидели, мы прям сидим там на терминале, глаза, все навострили и говорим, закрыть сделку, закрываем сделку. Ну и вот получается так, что цена изменилась на какое-то количество пунктов. Так, хорошо, а чем мы покупали, чем мы покупаем и чем мы продаем? Как называются эти объемы на рынке? Лоты, все верно. Один лот, ребята, давайте мы ведем это определение. Один лот это 100 тысяч единиц базовой валюты. Один лот, 100 тысяч единиц базовой валюты. Ага. Давайте выразим одно через другое. Получается, что э, в данном случае у нас 100 тысяч британских фунтов, потому что у нас базовая валюта всегда на первом месте. Да? В начале этого сообщения Тереза Мэй нам за 100 тысяч британских фунтов давали сколько долларов? 129 тысяч американских долларов везде. Так, хорошо. А во втором случае сколько нам давали? Ну, несложно догадаться, да, что во втором случае, когда мы уже говорим брокеру закрыть сделку, совершили сделку, нам дают уже Сколько? 128. 128. да? И обычно, друзья, я сам по себе знаю, когда учился давно, я не понимал, ну а как, где мы заработали-то? Почему меньше же стало? Где, где деньги? Пока мне не объяснили на достаточно понятном и живом примере. Представьте себе, что вот эти 100 тысяч фунтов вы взяли идете с сумкой в банк. Ну, так, чтобы аккуратненько там, чтобы об этом никто не знал желательно. Пришли в банк и говорите, дайте мне 129 тысяч долларов. Я знаю, что котировка вот такая сейчас. Вам даю. Что получается? У вас теперь 129 тысяч долларов, да? А фунты вы отдали. То есть минус фунты плюс доллар, правильно? Вы походили пару дней, там подумали чего-то, да? Там через недельку смотрите, о, а сейчас-то котировка 1.28. И опять приходите в этот же банк с этими же долларами. У вас 129 тысяч долларов. Вы дайте мне обратно мои 100 тысяч фунтов. А фунты уже стоят 100, по, по котировке 1.28. То есть вы обратно получаете свои 100 тысяч фунтов. И у вас остается еще что? Маржа. Да, ваша маржа. тысячи долларов. То есть вот так это работает. То есть плюс получается Вот у вас опять эти деньги... И вот здесь плюс минус, а что получается? Получается тысяча долларов, да? То есть вот такая вот история. Так, хорошо. Вопрос, да? Если у нас не у всех, да, есть возможности сразу там сто тысячами фунтов торговать, открывать сделки, естественно, конечно, нет, да? Для этого существуют брокеры, которые предоставляют так называемые что? Кредитные? Причем. Кредитные плечо. И кредитное плечо брокеров может быть разное. Вы, у многих брокеров вы даже сами можете себе его установить. Но самое распространенный кредитное плечо это 1 к 100. 1 к 100. А это что означает? Это означает, что для того, чтобы совершать сделку, вот в данном случае вы продали один лот, чтобы продать один лот, вам не обязательно обладать суммой в 100 тысяч фунтов. Вам достаточно обладать суммой в 100 раз меньше, чем необходимое, соответственно, для совершения этой сделки вам нужно 1290 долларов, чтобы было на вашем депозите, чтобы вы физически могли ее открыть, ну, конечно, с депозитом 1290 долларов одним лотом я не рекомендую, это просто вот все на зеро, да? не надо. Мы с вами дальше поговорим о риск-менеджменте, распределении активов и так далее. Это будет очень важно. сейчас мы просто рассматриваем с вами базовые вещи. Более-менее понятно с продажей, как все происходит? Прекрасно. С покупкой еще проще. Просто денег больше стало, и там вот этот график баланса рисовать не нужно. Давайте вот о чем поговорим. Какие существуют ордеры? Да? Вот сейчас мы с рынка прям увидели эту ситуацию. Воспользовались ей. Треза нам Мэй помогла, Трамп помог, все классно. Это было немедленная ситуация. Соответственно, существуют ордеры немедленного исполнения. Верно? Верно. Большая часть времени, я не знаю как вы, но я пользуюсь ордерами немедленного исполнения. Есть ситуация на рынке, я ей воспользовался, открыл сделку. А, но есть. Ордеры, которые можно выставить, и они сработают в том случае, если к ним цена подойдет. И эти ордеры называются отложенные. Так вот, какие существуют отложенные ордеры? Существуют два типа отложенных ордеров. Это ордеры на отскок. И ребята, как вы, кто еще знает, куда ну, они могут пойти, могут отскочить, а могут что сделать? Пробить. И на пробой. Или на пробить. Я уже не раз э, с тем, с кем общаюсь лично, рассказывал историю, что впервые массово ордерами на отскок я пользовался в 2013 году. И, конечно, я знал об этом о них раньше и периодически их использовал. Но так, чтобы прям вот вообще на поток их поставить, я пользовался в 2013 году, когда мы поехали через всю Европу, отсюда выехали и закончили наше путешествие в Португалии. Это было много стран, мы останавливались, Андрей, наверное, знает, да, вот мы с нашим, общим общем, знакомым Александром как раз путешествовали. И не было возможности, да, и что говорить, это сейчас удобно, в Европе там все, всегда на... с интернетом, все в порядке, можно. А тогда не так это было все дело развитое, это даже связь там не ловила, какой роуминг. Вот, и не было возможности постоянно быть подключенным к интернету, отслеживать рыночные изменения. Что я делал? Я накидывал определенные сетки ордеров, отложенные ордеры на несколько валютных пар. И когда мы подъезжали к определенной какой-нибудь заправке или к отелю, я открывал торговый терминал, и для меня было просто вот неожиданность. О, сработал, закрылся. Очень удобно. Давайте покажу вам, как это все работает. Вот представьте себе, та же котировка 1,2930 по паре фунт доллар. И вы понимаете, что вот прямо сейчас, прямо сейчас, не купить там что-то или не продать. Вот мы с Андреем занимаемся, мы всегда ищем коридоры, да, есть верхний, верхняя граница, от которой можно и нужно продавать, потому что там происходили много рыночных отскоков. Мы, мы знаем, как определить исторический уровень, это отдельные навыки, ребята. Но вот, тем не менее, допустим, котировка 1.32 32 3.0. Я ее вижу, да. Вот от нее мне было бы хот... более уверенно продавать, потому что я понимаю, что в истории уже многократно от нее продавали участники рынка и у меня там есть определенные инструменты которые мне дают такую возможность ну а купить лучше отсюда допустим от котировки 1.27 ну как это сделать потому что цена то вот здесь заранее оказывается можно поставить ордер который сверху будет называться sell limit sell limit а снизу будет называться Баймин. Баймин. Да, вот сейчас немножко оторвусь от темы повествования. Хочу сказать, поблагодарить вас всех за присутствие, потому что у вас в воскресенье дело такое, погода отличная, все хотят за город, а вы красавцы, приехали и слушаете эту информацию, поэтому мне хочется больше, больше, больше, наоборот, отдавать. Итак, друзья, смотрите. Это что означает? Это означает, что когда цена гипотетически сюда подойдет, откроется сделка, и она превратится из сел лимитов просто в sell, Просто откроется продажи без вашего участия. Без вашего участия. Вы даже можете, мы можете лететь в самолете, делать 13-часовой перелет в Мексику. И что в этом случае? А вот рынок идет, рынок работает, да, и взяли, поставили отложенный ордер, это возможность замечательно вот заработать. Я, кстати, всегда рекомендую ставить отложенный ордер от целевых уровней, не просто так их лепить один за другим. Всегда вы должны быть уверены, что именно эта котировка подтверждена множеством инструментов других. А, Итак, предположим, что так оно и произошло. Мы достигли отметки 32 от да. Все хорошо, и рынок дальше идет в нашу сторону. В нашу сторону И мы заранее запланировали, что по этой сделке мы хотим забрать, например, 500 пунктов. 500 пунктов. Но кто нам ее закроет? Вот нам сейчас висит прибыль. Кто закроет? А закроет так называемый ордер Take Profit. Взять прибыль, да? Take profit. Этот ордер точно также устанавливается автоматически в торговом терминале, будь то торговый терминал полноценный на компьютере или на mm -hmm. т, телефоне. На телефоне сейчас торгуют вот просто в 90% трейдеров, и им компьютер нужен только для того, чтобы взять и сделать комплексный технический анализ. Кто вот прям в мануальном режиме постоянно торгует, да, это заслуживают уважения но тем не менее продолжаем соответственно для того чтобы закрыть 200 пунктов мы в торговом терминале забиваем котировку для take профита 131 500 и уже когда цена сюда подойдет она закроет наши 500 пунктов вот это вот расстояние ребята 500 пунктов если мы с вами Пипс. продали здесь sell limit один лотом, то мы заработаем с вами 1 доллар. И кстати, не рассчитал в прошлом примере, да, там у нас получается количество долларов, мы заработали, помните, да, 1000 долларов, и 1000 пунктов было, мы прошли. Соответственно, количество долларов и количество пунктов получается при торговле одним лотом по базовому валютам именно по базовым валютам стоимость пункта 1 доллар если мы возьмем доллар то там стоимость пункта 07 долларов если в фунт то стоимость пункта 1 и 6 1 и 5 доллара Она там варьируется от котировки ну а что будет если цена пойдет не в нашу сторону может такой быть ну да может такой быть мы можем поставить заранее ордер который называется стоп лосс стоп лосс да остановить убыток да и больше чем, дальше чем стоп-лосс, цена уже не пойдет. Вернее, она может пойти, но у нас уже эм, убытки наши ограничатся на этом уровне. А, и то же самое мы можем поставить и для байлимена. Соответственно, в чем смысл? Ордер на отскок. Вот представьте себе, я выберу мячик, да, теннисный, кину его о пол. Что произойдет? Отскочит, конечно же. Почему? Потому что пол для него... Серьезное препятствие да? Если мы большой, большой тонкий лист бумаги растянем И также я с силой кину этот мячик Вероятно Порвет И вот этот принцип Заложен в ордерах на пробитие Друзья, давайте я вам расскажу В чем смысл Чтобы вы понимали рыночный механизм Как рынок устроен так, вот, стираем, стираем, стираем Полюбившуюся нам котировочку 1.29.3.0 Оставляем Uh, и, uh, ну, например, котировка там 1, 31, нуля. И участники рынка, Investing.com и там все остальные говорят нам, что вот при пробитии вот этого уровня рынок получит дополнительный импульс и будет расти дальше. Мы думаем, так, хорошо, это же что нужно? Чтобы мы не просто достигли этого уровня, пробили. И после этого он почему-то должен расти. Как это устроено? У крупных маркетмейкеров срабатывает определенный спусковой крючок в тот момент, когда мы преодолеваем ключевые технические уровни. И, скажем, здесь банк НАМУРА, HSBC, UBS, HG и так далее поставили свои отложенные ордеры, от которых покупки будут только-только что делать. Начинаться, да? Только начинаться. И эти покупки будут называться BUYSTOP. Вот вы не обращаете внимания на название STOP, да? На самом деле покупки отсюда будут только-только стартовать. И как это работает? Вот цена, когда... Подходит, пробивает уровень, да, затем достигает вот, вот этих вот цен, что происходит? Большие финансовые влияния одномоментно происходят в рынок, много денег сразу же. И мы получаем на прорыве уровня мощный импульс, который дальше утаскивает рынок, соответственно, ну в данном случае наверх. Этот ордер buy stop противоположную сторону это sell-stop. Но, конечно же, нужно понимать, что если там позицию в маркетмейкеров или нет. Мы этого заранее не знаем. Но есть определенные источники, которые нам позволяют это делать, прогнозировать. Да даже есть свободные источники, которые многие из наших клиентов пользуются. Просто на инвестиции заходят и смотрят, что вот там, соответственно, позиции определенные, ожидания от крупных участников, и это достаточно все свободно можно прогнозировать друзья с ордерами на пробой понятно ну так да вот есть текущая цена еще раз есть уровень технический который от которого цена постоянно отскакивала отскакивала и тяжело его было преодолеть и вот за этим уровнем как правило немного за этим уровнем стоят крупные позиции маркетмейкеров которые э, и позволяют нам предположить, что при прорыве этого уровня произойдет дополнительный импульс, который подбросит цену наверх или вниз. Если мы говорим о sell stop, то, соответственно, вниз. Это yeah, вниз, это вниз. Скользко, примерно? Все зависит от того, ну вот если мы говорим о дневном графике, да, то, как правило, это должно быть пробой там, на 500 пунктов термосвечи свечи, примерно так, да, то есть ну или 300 пунктов. В любом случае достаточно просто хвостом. Не хвостом свечи даже, а, а с свечой одномоментно достигнуть этих котировок для того, чтобы эти ордеры открылись. Но для разных активов эти гэпы, эти разрывы, они разные. Да? Есть слабоволатильные активы, есть волатильные активы. Если мы берем какие-то фондовые индексы, например, то там инвесторы закидывают за несколько тысяч пунктов дальше ордера от ключевых уровней. Для того, чтобы, ну вот если мы точно преодолели этот уровень, то да, точно движемся дальше. Если мы берем стандартные валюты, это может быть и 300 пунктов всего, которые позволяют дальше двигаться импульсом вверх или вниз. Это что касается основных ордеров, друзья. Понятно, что пока я рисую это все на доске, это все не так уж сильно, поня... не так уж сильно понятно, да? Но давайте еще раз подытожим. Существует ситуации, когда вы открываете сделки немедленного исполнения, то есть видите ситуацию прямо сейчас, можно ей воспользоваться, купить или продать. И эти ордеры называются ордерами немедленного исполнения, buy или sell. Существует ситуации, когда вы понимаете, что рынок, отскочит от уровня и пойдет в противоположную сторону. Это ордеры на отскок. И э, в ситуации, когда вы понимаете, что вот уровень не выстоит, мы его преодолеем и пойдем в том же самом направлении, преодолели, в том же самом направлении наверх, преодолели вниз, в том же самом направлении вниз. Это ордеры на пробой. Если вы спросите меня, какими ордерами я чаще всего пользуюсь, я, я стараюсь ордеров на пробой избегать. Как говорит Александр Элдер. новички торгуют на пробои, профессионалы на отскок. Да, нужно искать возможности для хороших точечных отскоков. Вот. Но чаще всего я торгую именно ордерами немедленного исполнения, потому что я дожидаюсь ситуации, которая ну, позволит мне заработать деньги прямо здесь и сейчас. Активов огромное множество, и вы можете быть достаточно гибкими в этих всех решениях.